Алло. Здравствуйте. полиции, спокойно. Здравствуйте. Сообщение давали сегодня? Да, я сообщение давал э, сегодня о том, что ложный вызов э, совершили сотрудники полиции, ой, сотрудники Максидома на меня вызывали полицию. Угу. Я по этому а пол... Уехали уже? Ну, я уехал, да. Потому что я пытался 113 дозвониться. А и мне так не удалось звонить а по телефону А вы в, в магазине были или нет? Нет, я не был в маске. А вы знаете, что за это 4000 штрафа бывает? Я знаю, что за это нет никакого штрафа, и это незаконно. Вот, смотри, Мы вот сейчас вот должны были, по идее, если вы были бы в магазине до сих пор, приехать а -а -а. и на вас протокол составить. Ну, да. по какой статье? Смотрите. По какой статье? Это у нас... 861 Да, пункт второй Но это коап Санкт-Петербурга. Вы будете составлять этот протокол? Протокол бы составлялся бы сотрудниками МВД, но передавался в Комитет законности правопорядка Санкт-Петербурга. Э -э -э -э а вы же понимаете, понимает. что вы нарушаете таким образом процессальные нормы. Протокол составляет тот непосредственно, кто это должен составлять. То есть это должен был составлять инспектора по. А, вот это вот по безопасности, как там называется, не по безопасности, а по законности и правопорядку. У вас полномочий нет такого протокола составлять. Вы же понимаете, это прекрасно. А с кем я вообще общаюсь? С кем я общаюсь? Участковый. Участковый, а, Участковый. а как Владимир. ваша фамилия? Юрин. Как? Юрин. Юрин, а имя отчество? Василий Михайлович. Василий Михайлович. Василий Михайлович, меня Константин зовут. Очень приятно. Но ну, вот смотрите, какая ситуация происходит. У нас в стране. Режим ЧЕС не объявлен. Ну, это режим понятно. повышенной готовности... Ну дайте я сейчас скажу, а потом у, меня, то у нас тут базар в окно будет. Режим повышенной готовности у нас тоже не объявлен. Режим повышенной готовности объявлен только для специальных служб. То есть гражданских лиц он не касается. Да и в принципе режим повышенной готовности объявляется только для этих служб. Вот на основании 68-го федерального закона режим ЧС и повышенной готовности на федеральном уровне вводит только правительства Российской Федерации, там статья 10 есть такая. Вот, и губернатор Санкт-Петербурга, он вводит режим повышенной готовности только для служб по предотвращению последствий а, стихийных бедствий. Он, в принципе, так и написал в первом своем постановлении. Все мне ссылаются на это постановление Беглова. Но Беглов, он на самом деле, получается, либо вводит в заблуждение, что является тоже нарушением уголовного что попадает под статью Уголовного кодекса 127.1. Либо Беглов у нас, получается, просто так вот формулирует фразы, что все его понимают и трактуют по-другому совсем. У него написано «обеспечить» в пункте 2.5.3 людей масками, а в пункте 2.20 он пишет «обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты». И как это понимать, то, что он написал, «обязать кому?» Гражданам обязать других граждан или обязать кому полицейским, не ясно. У вас же полномочий, в принципе, нет людей штрафовать по этой статье. Мы не штрафуем, мы передаем. Вы не можете, конечно. И, и постановление, вот эти протоколы выписывать. Тоже нет у вас таких полномочий. Вы в данный момент, то, что вы сейчас делаете, это вы только задерживаете людей и по факту разжигаете вражду и ненависть. Потому что людей заставляют, помимо их воли, одевать вот эти вот маски, одевать вот эти перчатки. Которые все уже знают об этом, но это какой-то прямо, знаете, сказка-то король-то голый. В от этого масок. Так вы, вы, вы что понимаете, делать? что вы способствуете этому. Есть же статья 42 УК РФ. Преступные приказы. Исполнение преступного приказа. Вы знаете эту статью? Слышали о ней? Рекомендации. Нам. Вот, вот, вот, рекомендации. Вы правильно сказали. Ну, как могут быть рекомендации и выписать штраф за рекомендации? Вы объясните мне. Вот есть от Роспотребнадзора письмо 22, 22 июля 2020 года о том, что все вот их постановления – это и рекомендации, и что это не правовые акты, и последствия они несут для юридических лиц и физических лиц. Так на основании чего мне говорят все магазины, что их штрафуют, и они, испугавшись, начинают заставлять напяливать эти намордники на людей? У меня есть исследование, исследование международной ассоциации врачей о вреде масок что как раз таки они и приносят приводят к тому что вред приводят организму человека человек потребляет меньше кислорода он задыхается углекислым газом собственными выдохами понимаете что происходит происходит геноцид народа и народ с этим согласился вот что сейчас происходит и никто не хочет верить в то, что это вот в этой реальности мы живем нам говорят с телевизору что это новая реальность уже по поводу 22 -го года продлила это только мы можем это остановить, понимаете? Я в том плане говорю, что э, вы должны тоже осознать, что сейчас происходит. Просто будет суд, будет Нюрнберг-2, я в этом уверен, на 100%. Вопрос только когда и кого будут судить. Вот от ваших действий тоже полицейских, да, вы давали клятву, что будете защищать э, народ, понимаете? Народ, а не каких-то там олигархов. А вы, получается, действуете сейчас по приказу, не, не исполняете законные требования. Берете людей, забираете. У меня куча доказательств о том, что вы забираете незаконных людей. Но не вы именно, а вот ППСники недавно забрали девушку, в наручники ее закрутили. Девушка килограмм 50 весит, два здоровых лба, скрутили ей руки, маску она не одела. Но это не бред ли? Вам не кажется, что это королевство кривых зеркал каких-то вообще, а? Ну, Я не знаю, кто там и кого забирает, но мы такими занимаемся. Ну, я, ну я, что, я рад, что вы не занимаетесь, но вот ППСники, по-моему, вообще у них... Я не знаю, они точно не проходили никакое обучение, такое ощущение, или они все забыли напрочь? Законы, которые они должны соблюдать и защищать их в первую очередь, они не соблюдаются. Вот магазин, мне говорит, что я должен надеть маску. У них нигде даже в постановлении не написано, что они могут не продавать, если я не одену маски. Там такого нет. Есть только письмо Роспотребнадзора, которое опять же не является нормативно-правовым актом, они сами об этом пишут что это типа не является нарушением. Но кто они такие, чтобы трактовать закон? Трактовать закон может только Верховный суд. Вы понимаете это? Или Конституционный суд. А они трактуют законы. Что это такое? Кто этот такой Роспотребнадзор, которого все так боятся, что даже Беглов его боится? И по поводу Беглова, его постановления, это же орган исполнительной власти. Так почему же он издает эти постановления все? На каком основании? Кто он такой? И как бы подтверждая то, что он боится, что его за это привлекут, он их не подписывает, а ставит в фоксмиле. И ставит печать в секретариат. То есть секретутка отвечает за это все. Да и вообще по этому постановлению, если его почитать, там так все написано, чтобы его не привлечь, если что, понимаете? А если что, привлекать будут сотрудников магазина. То есть нас подставляют, полицейских подставляют, когда их кидают вот на это все. Ситуация такая, что э, сталкивают народ лбами. Сталкивают народ губами на кассах, с полицейскими сталкиваются. Вы должны защищать закон, а вы, получается, что действуете против народа. То есть кому служит полиция, я не понимаю. Вот вы мне тоже объясняете, что я должен маску одеть. Это против моей воли происходит. Нельзя человека заставить против воли что-то делать. Меня называют в магазинах, ты заразный. Так как они это определяете, что я заразный? Никогда такого не было, что из-за какой-то а, простуды всех людей вот так вот закрывали просто, блок полностью промышленности создавали, понимаете? К тому же все это пошло от нам всем известной организации ВОЗ. И вот Роспотребнадзор напрямую выполняет указания ВОЗ. А Всемирная организация здравоохранения была у нее запачкана, но в 2008 году на свином гриппе. Они тогда впалились, сделали кучу вакцин, заработали на этом миллиарды, при этом разорив кучу фермеров. И все, их, им ничего за это не было, они ушли в тенек. И после это, этого мы верим этой организации, сомнительной. Вы понимаете, что происходит сейчас? Алло. Да-да. Понимаете, у меня есть, это уже в Следственном комитете, у меня есть документы о том, что под видом ковида людей расчленяют в магазинах. Вы понимаете, что это такое? Ой, в магазинах были, в больницах, оговорился. Просто вырезают из них все, что необходимо, и выкидывают, как это, мусор, а потом хранят, хоронят в закрытых гробах, говорят, ковид нельзя открывать. Вы понимаете, что происходит? Нас просто убивают. Реально убивают. И сталкивают лбами, разделяя властвую. Этот закон, он всегда действует. Поэтому подумайте, что вы делаете, кому вы служите. Вы служите сатане, по сути. Вот эта вот сатанинская тема, которая сейчас пошла, я не знаю, как ее еще по-другому назвать. Враги человечества, как угодно можете называть, но они явно не за людей. Они хотят собрать жатву. То есть вот им эпидемия – это самый лучший метод для того, чтобы лишить прав людей. Первое было терроризм сначала, но терроризм что-то как-то слабенько сработал, и они сейчас придумали эпидемию, замечательно. Чтобы всех людей закрыть, Убить экономику и потихонечку уничтожать людей. Вот маски – это биологическое оружие в том числе. Люди в них а, дышат, потом выкидывают, эти маски летают по улицам, и вот это уже действительно биологическое оружие становится. Понимаете? Mm -hmm. А если человек, получается, у него какое-нибудь хроническое заболевание, если он автоматик, и ему в магазине не продают без этой маски, да и вообще это противно, как так заставлять человека одевать что-то себе на лицо против его воли. Даже лошадь нельзя, можно, нельзя заставить напиться из реки, понимаете. А тут получается, что какой-то кассир становится каким-то королем и заставляет одевать маску. Или я тебе не продам, манипулируется этим. Ну что это такое за бред-то вообще? Не по своей воле, им-то все равно. Их потом я пон... А вы знаете, вот это вот, я всех это слышу, одно и... одно и то же, не по своей воле. То есть получается такая ситуация, они говорят, вот так вот: мы ж подневольные, вы знаете, а, а я спрашиваю всегда, вы сейчас себя идентифицируете подневольным. Вы кто именно подневольный? Вы, а, говорю, раб, рабом себя считаете или крепостным? Что за подневольный такое? Понятие. Ну вот тоже люди себя сами такими делают, не знают своих прав, что их не могут оштрафовать за это, что есть трудовой кодекс. Но так как у нас законы не соблюдается, идет произвол, они боятся, понимаете? Mm -hmm. Боятся, что их за это просто выгонят и все. А так система и построена, что почему-то так сделано, что законы не соблюдается. Если бы хотя бы законы, я-то требую, чтобы соблюлись законы, я ничего такого не требую. Я не дерусь ни с кем, не кричу, понимаете, не скандаю. Я прошу просто соблюдение закона, чтобы они соблюли 426 статью Гражданского кодекса, 492-ю статью, 455-ю статью Гражданского кодекса, 16 статью о защите прав потребителей закона. А они говорят, у нас есть постановлюка какая-то, нормативно-правовой акт от губернатора, который по статусу стоит ниже гораздо, чем закон. Этот нормативно-правовой акт еще и оформлен с нарушениями, помимо всего прочего. Так что это такое-то вообще? Я напишу завтра бумажку какую-то, что я император сия Руси, что? Мне все должны кланяться в ноги, что ли? Но это же бред. То есть они, получается, ставят эти, делают нам постановлялки. А вот у Поповой, например, если вы посмотрите на правую ру все ее постановления, вот эти вот, которые она вводит, вообще у них это методические рекомендации, которые они возводят в ранг обязательно. Даже у нее в последнем 31-м постановлении написано не обязать граждан, а обеспечить граждан, гражданам, ношение масок. Обеспечить это значит что-то дать. Правильно. А носить это мне или не носить. Это уже мой выбор. И почему все люди это воспринимают как обязательность ношения масок? И все, мы увидим мир зомби. Вы хотите, чтобы ваши дети вот так вот жили в этом мире зомби-апокалипсиса такого? Что все ходят в наморниках и задыхаются. Замечательно. Ну, надеюсь, что это скоро прекратится. Да не прекратится это, если мы не изъявим свою волю против этого, понимаете? Они над нами издеваться будут до тех пор, пока мы не поймем, что мы сами только это можем прекратить. Я не призываю там идти митинговать, еще чего-то. Я призываю каждого на своем уровне отказаться от этого. И я значил себя. Это мой выбор. Мне это стоит иногда и походу в полицию, да, и, по... и траты времени, и вот обсуждение Кому-то удается доказать, донести эту мысль, кому-то не, не удается, понимаете. Но по факту получается, что... Большинство, оно зомбировано, оно ходит в масках и само себя отравляет. Причем они маски-то выдают, какие вот эти испачки. Тряпка, которая ни от чего не защищает. Я вот сам столер деревщик, у меня есть маска-распиратор, который я одеваю на работе, когда вытряхиваю мешок с пылью, с аспираторной системой. Там пыли столько, что если я вдохну в этот момент, то у меня просто весь рот будет в пыли. Так вот, когда я вытряхиваю этот мешок, я снимаю маску, даже в этой маске, которая облегает полностью мой нос, видно частицы пыли, которые летят в сторону дыхательных путей. Так каким образом маска меня защитит? Вы понимаете, что маска это не про здоровье, это про унижение, во-первых, и подчинение. Это именно психологический эксперимент, в котором я отказываюсь участвовать. И то, что нарушаются мои права гражданские, я буду это обжаловать, когда начнется Нюрнбергс. Я все эти доказательства собираю, и сегодня я собрал видео доказательства того, как нарушились мои права. И с полицейскими у меня есть доказательства, когда они нарушают мои права, и в данном случае в прокуратуре уже заявление лежит на двух полицейских, которые в июне меня в МФЦ задержали, незаконно, не предоставив никаких а, доказательств того, что я что-то виноват и какой закон я нарушил. Сказали постановление, Беглов сказал, Блин, ерунда какая-то. У нас уже... А, Правительство, а не заказательное собрание, создает какие-то законы и постановления, которые нарушают права граждан. И никто меня не ознакомил с заверенным этим документом хотя бы, чтобы кто-то подписался под ним за Беглова. Понимаете? Mm -hmm. Нету ни, одного, ни одной копии заверенной этого документа. Я писал в администрацию, э, они мне вообще ничего не ответили, или они другим пишут стандартные отписки. То, что там вот постановление нужно соблюдать. А когда ссылаешься на Конституцию, они игнорируют это. Понимаете, у нас Конституция это вообще действует еще или как? Как же без этого? Ну а почему она не исполняется? Почему сотрудники полиции игнорируют? Это вот руководство вопросом. Вот видите, и все говорят, начальство сказало. А а вы, получается, таким образом, если вы задерживаете людей, которые отказываются, это делать единственных, наверное, трезвых людей, которые понимают, что на самом деле с нами происходит, что те, кто отказался, они сделали это осознанно. Есть еще люди, которые боятся просто, боятся штрафа, вот этого, которого мне сказали, 4 тысячи рублей, которые обжалуются на раз в суде. Алло. Я тоже скажу, чтобы лишнюю минуту не потратить, ни на карте, ни на это. Я понимаю, видите, все подчиняются, чтобы не тратить время. И это основной момент. Они пытаются манипулировать тем, что они у нас крадут время. Если все бы отказались вот завтра от этих масс, сказали бы им нет, их бы не было, и ковид бы это тоже уже закончился. Вы понимаете, что это искусственная создаваемая паника. По СМИ нам постоянно крутит про этот ковид, показывают цифры какие-то. Но это безумие какое-то. Нету, нету такой какой смертности у нас сейчас, я смотрел статистику, а они каждый день, получается, показывают, сколько человек там заболело, сколько умерло, нагнетают эту всю обстановку. Это просто какое-то респираторное заболевание, которое запустили. Может быть, это и не заболевание, есть версия, что это отравление. Неизвестно нам, что это такое. И врачи геном еще не выделили вируса, но они при этом берут ПЦР-тесты у всех. хотя. Мистер Дроздин, который этот ПЦР-тест сделал, немец, он подделал этот тест, и это, этому есть доказательства, Потому что он определяет совершенно не вирус, он определяет восьмую хромосому. Получается, что нас просто конкретно в мировом масштабе обманывают, а мы на это ведемся. Ну пора, может быть, уже снять это лапшу-то с ушей и подумать, что происходит. Все возможно. Может, скоро терпение у всех закончится. Как? Ну, я пока смотрю, что люди, как бараны, одели эти маски и еще и готовы нападать на тех людей, которые без масок. Вот что я вижу. А это как раз таки и есть 282-я статья разжигание вражды и ненависти». И откуда это исходит все? Я вижу здесь основных людей. Вот у нас в городе это Беглов, в, это, в Москве это Собянин и Попова, госпожа. Которые вообще таких полномочий нету. Кто их дал, непонятно. И почему все полицейские стали ей подчиняться тоже и выполнять ее приказы. Я понимаю, что вам начальство сверху э, кричит, там, чтобы вы это выполняли. Но если у вас такой письменный приказ, мне интересно, с подписью начальника? Я вот уверен, что нету письменного приказа. Есть устное, устный приказ. То же самое в магазинах. Я вот... Зашел в один из магазинов, говорю, покажите приказ вашего директора, что не отслуживает. Она мне показывает листок на трех бумагах. Там ни подписи, ни печати, ни даты. Вообще Нет, ничего распечатки. нету. Да. Что? Простая распечатка. Да, распечатка с e-mail. И он там уполномачивает контролеров, менеджеров зала. Не впускать в магазин людей. Он такие полномочия раздает им. Я ей говорю, вы знаете, вот попросите его подписать это, я уверен, что он откажется и никогда вам этого не подпишет, но если он не дурак. Потому что эта статья, за это сразу же, за превышение полномочий. 330-я статья Уголовного кодекса, самоуправства. То есть он, получается, сам издает указы и делает, что хочет. Есть куча магазинов в Питере, которые продают без масок, которых уже сдрючили, или у них грамотное руководство, у них есть юристы, которые знают, что это все незаконно. Это рекомендательный характер. То же самое указано и в письме Роспотребнадзора. Когда на них поднаехали, они написали, что это только рекомендация. А сейчас, по факту, они начинают по новой это. Я не знаю, может быть, они какое-то зомбирование включают специальное, чтобы люди в это верили. Но если разобраться в законах и в нормах права, этот режим, он рекомендательный характер имеет, а не обязательный. Вот в чем фишка-то. Ну вот, если вам удастся... Слушайте, ну на Попову уже, как бы, Спасибо. уже не только я, и в Следственный комитет сейчас готовится письмо, и в прокуратуру сразу же, генеральную, потому что она реально занимается геноцидом. Она говорит ложь, и это подпадает под 127.1. Информация, которая, как это написано, предоставляет опасность для жизни, здоровья граждан. Сейчас посмотрю, у меня эта статья с собой. Она подпадает под эту статью. Она также подпадает таким образом под статью «Геноцид», потому что она реально Так. А, вот, не 127.1, а 207.1, я перепутал. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, предоставляющих, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 207.1, посмотрите статью. Она сказала, что люди, переболевшие ковидом, вот слушайтесь это, Могут еще передавать э, вирус еще 90 дней после того, как они переболели. Вот это явная ложь. Она по телевизору это сказала. Я это сам слышал. Понимаете? Это такая ложь вообще. Такого не может быть. То, что она говорит. То есть она запугивает народ. Вообще э, есть гла... э, не глава ВОЗ, а глава эпидемиологической службы ВОЗ Марина Ван. Керховен. Она заявила еще, по-моему, в августе о том, что бессимптомные носители не могут передавать болезнь. А раньше бессимптомные носители вообще назывались здоровыми людьми. Понимаете? Потому что вирусы с нами всегда находятся. И заболевает человек, когда у него снижается иммунитет. И вот эта маска на лицо одета, этот намордник, он как раз-таки и снижает иммунитет человека. Потому что человек не получает достаточное количество кислорода. Он отравливается углекислым газом. У него может возникнуть грибок легких. Может развиться какие-то хронические заболевания, если он постоянно в ней ходит. Я вот смотрю на бабушек, которые ходят по улице и верят в это, по улице ходят в этой маске. Она у нее желтая вся. Она задыхается уже хреново. Я говорю, бабушка, снимите маску. Но зачем вы задыхаете на улице, можно не носить. Она говорит, я штрафа боюсь. Понимаете? Запугали народ. Она боится и умрет от страха, задыхаясь в этой маске. И кто в этом виноват, получается? Даже не знаю. А я знаю. Те люди, которые способствуют вот этому. Сознательно и бессознательно, это уже другой вопрос. Если бессознательно, нужно их будить и давать понять, что вообще происходит. Я вот этим и занимаюсь как раз таки вопросом, потому что это то, что сейчас происходит, это геноцид, причем всего человечества. Не только в России. А в России особенно это будет сейчас происходить. Потому что у нас территории большие, просторные и жирные. Значит, на Дальнем Востоке китайцы уже заселяются и живут спокойно. Там уже практически гражданская война идет. Нам об этом в СМИ не говорят. Я общаюсь в чатах группы с Владивостоком. Там у них вообще жесть. Они там пока с дубинами с китайцами дерутся. Но скоро уже будет вооруженный конфликт. Ладно. Я вам свою версию сказал, а вы подумайте, стоит ли кошмарить людей, которые этому а, сопротивляются. Нужно ли вам это? Потому что людей, которые исполнители, и вы в том числе полицейские, вас, от вас будут в первую очередь избавляться. Как кстати, свидетелей всего вот этого безобразия. Подумайте, кому вы приносили клятву. Уже давали клятву, когда в полицию шли служить? Конечно. Давали клятву. Вы помните ее? Алло. Помню, да. Хотите, я вам напомню ее? Да нет. У меня еще армейская клятва. Что? Армейская клятва. Армейская клятва сильнее. А вам сколько лет? 27. 27, ну вот совсем молодой. Вот представьте, вы же тоже, я думаю, у вас есть семья? Пока нет. Пока нет. Но вы же, я думаю, планируете так потенциально, что у вас будет когда-то семья, будут дети, правильно? Конечно. Ну, в каком мире мы будем жить? Вот в такого вот, да, с масками, с вакцинами. Скоро без э, паспорта с вакциной уже будет никуда не поехать. Вы слышали про рейтинговые горо города что-нибудь? Нет. Не слышали? А почитайте. В Казахстане и в Китае есть такие рейтинговые города, где каждый шаг, за каждым шагом человека наблюдают видеокамеры. И выставляет ему рейтинг. Если у него рейтинг менее 4,5, то мы из города не выехать. Это не фантастика, это уже реальность, то, что сейчас. И управляет, да, это уже давно происходит, это эксперимент тоже. И управляет этим все огромная блокчейн-платформа, огромный суперкомпьютер, который находится в огромном здании, который дофига потребляет, чтобы все это обрабатывать. Огромный поток информации. Вот это уже электронный концлагерь называется. То есть права, прав, прав человек полностью лишен свободы выбора. Если он пытается сопротивляться что-то, то система его быстро задавит и просто проследит за ним. А все должны слушаться кого-то, кто наверху там что-то задумал, причем задумал не очень хорошее что-то, явно. Вот с, с, с этой пандемией так называемой, кто ее запустил, этот проект. Уже куча документов известно, что это проект Всемирного банка. Он до 2025 года рассчитан на них. Всех людей оцифровать, чипировать и а, луцинировать. Все. И все под полным контролем находятся. Такое будущее у ваших детей будет? Тут сложно загадываться. Я, я верю, что такого не будет, потому что люди должны образумиться. Но нужно понимать, что каждый должен брать на себя ответственность за свои действия. А не ссылаться на каких-то начальников, еще на кого-то. Начальники, они тоже не хотят на себя брать ответственность. Поэтому ничего не подписывают. Надо на себя, себя начинать, понимаете? Брать на себя ответственность за свои действия. Осознавать, что происходит вообще. И не способствовать этому безумию. Таким образом все и можно остановить. По-другому никак. Посмотрим, Ладно. Что так будет дальше. Все, так а что а а посмотрите-то? Я пока вижу, что то, что они ввели изначально, я с самого начала уже знал этот план. И я сказал, что это не прекратят. А все ходят и верят, ну вот надеюсь, что скоро прекратят, надеюсь, что скоро прекратят. А они уже до 22 года постановление, 35-е Попова вынесло, которое мы все верим, что она может выносить. Вы посмотрите на документы, которые они на официальных порталах э, не публикуют, а обнародуют. Кстати, это не публикованные документы, поэтому не являются официальными. Так, по потому, до конца ноября этого года только прописано. 35-е постановление уже, посмотрите, вышло Поповой. До 22 -го года. До 1 января, до 2022 -го года они уже выписали. Все, 21-й год в масках. Задыхайте, товарищи, дохните, а мы вас еще вакцинируем и чипируем. Посмотрите, оно в интернете есть. И обратите внимание на то, как оформлен документ. Если вы знакомы с правилом документа оборота, печать там стоит черная. Это значит, что это копия. И скан они снимали с копией. Документ, не видно ни ниток, ничего не прошит. Отдельные листы лежат. То есть это получается, первый лист это шапка, а остальные листы никак не скреплены. То есть если листы не скреплены, то на каждом должна стоять подпись и печать. А они получаются просто э, отдельные листы друг от друга. То есть можно заднюю часть правил там их убрать, например, оставить только вот приказ там. А там идет приказ, а под ним идут правила и изменения в эти правила. Они пишут так, чтобы потом сказать, если будет трибунал, чтобы мы это не подписывали, это просто бумажка в интернете, мы не знаем, что это такое. Понимаете, как происходит? Они хотят умыть руки. Они сами боятся, потому что. И боятся неспроста. Ладно, посмотрите 35-е постановление, Поповой, угу. последнее, совсем свежее. Там в самом начале первый пункт прописан, до 22-го года они уже продлили. Так что способствуйте, за, за, это, как сказать, сворачиванию этой программы ковид. Мирного банка, а не способствуете ее продолжению. Это, по сути, они хотят ввести фашистский режим. Что сейчас и происходит. Принудительная медицина есть Нюрнбергский кодекс, вы почитайте его, в самом начале там написано, что пытки, медицинские опыты над людьми, унижение человеческого достоинства запрещены. Никто не имеет права этого делать. С какого хрена это по поводу это, занимается такой фигней? Что народ вводит в блуд. Ладно. Всего доброго. Не болейте. Будьте да. здоровы.